Привет! В этом видео я расскажу, как заставить шток-гидроцилиндр совершать возвратно-поступательное движение. Для этого я открою сборку гидроцилиндра. Для того, чтобы заставить наш гидроцилиндр работать, чтобы шток совершал возвратно-поступательное движение, сначала необходимо понять, как была спроектирована эта сборка. В этом нам поможет, конечно же, дерево построения. Так, у нас есть корпус, есть шток и есть какие-то отдельные детали. Для того, чтобы более детально разобраться, что к чему относится, необходимо сделать разрез. Теперь мы можем более детально увидеть, из чего же состоит наша подсборка. Здесь вот есть одна деталь, поршень, наверное. Она должна относиться к подсборке штока. Поэтому мы просто берем ее и перетаскиваем в другую подсборку. Так, отлично. Здесь, что мне не понравилось, эта модель скачанная, ее проектировал не я. Здесь есть вот такой топорный вот эскиз который определяет положение штока и определяет положение корпуса гидроцилиндра. Если он активен, с ним мы не сможем заставить шток совершать возвратно-поступательное движение. И сам гидроцилиндр он наклонен под тем углом, под которым он находится в головной сборке. Это тоже не совсем правильно, но хотя и добавляет определенные удобства. Теперь я предлагаю погасить этот опорный эскиз. Как вы видите, ничего в дереве построения не изменилось. Никакие элементы свободными не стали. Все они остались полностью определенными. Давайте посмотрим на первую подсборку. Какие она имеет сопряжения. Даже ее можем открыть отдельно. И здесь, да, даже в, в этой подсборке, здесь имеются опорные эскизы, которые нам тоже, собственно говоря, не особо-то и нужны. Здесь мы их тоже гасим. Теперь нам надо выровнять э, нашу по так, чтобы главный вид был именно вот таким вот, а не расположенным под углом. Так, главный вид у нас теперь такой, какой он должен быть. И все детали в этой подсборке полностью определены. После того, как я сохранил изменения в подсборке корпуса, вот что у нас получилось в подсборке гидроцилиндра. Шток остался под тем же углом, в котором он был до изменений, а корпус гидроцилиндра стал как он должен стоять, собственно говоря. Теперь нам остается только исправить... Положение штока и сохранить эту подсборку. Необходимо посмотреть те сопряжения, которые влияют на положение подсборки штока и погасить или удалить их. Ну, первое сопряжение это сопряжение с опорным эскизом. Мне кажется, легче сделать вот таким вот образом. И под сборкой шток у нас становится полностью свободной. Выйдем из разреза. Здесь сопряжем с этими вкладками. Затем прижем с внутренней частью опять ну, вот эти вот лишние а, сопряжения, чтобы они нам не мешали я их удалю подсборка шток у нас все еще свободная не до конца определенная переоснову захожу в разрез И здесь сопрягаю вот эти две грани. После чего выбираю сопряжение дополнительное. И здесь ставлю расстояние. Значит, минимальное расстояние у нас будет, ну, пусть 0 мм, а максимальное расстояние, ну, допустим, 50. Щелкаем окей. И здесь щелкаем окей. После чего проверяем наше сопряжение. И здесь давайте посмотрим, насколько мы сможем поднять. Здесь 84,5 миллиметра. А здесь 55 миллиметров. В принципе, мы можем поднять еще на 34 миллиметра. Редактируем определение и здесь вместо 50 ставим еще плюс 34. То есть 84 мм. Щелкаем ОК. И теперь наш шток ходит на полную длину. Осталось теперь его только определить, чтобы он был под определенным углом вот к этому отверстию. То есть чтобы он был вот так вот он должен быть. Параллельно, вот этому, щелкаем отек. И теперь наш ток полностью определен и входит на определенное нами расстояние. После того, как я сохранил изменения и открыл головную сборку, вот что, собственно говоря, получилось. Есть предупреждение, есть ошибки. Значит, маршруты трубопроводов теперь стали с ошибками. А все дело в том, что и эта головная сборка была сделана при помощи опорного эскиза. Теперь открытым остается вопрос, как же сделать подвижный узел сборки в контексте другой сборки. Так как здесь мы шток двигать не можем, нам необходимо включить, сделать узел сборки гибким. И после того, как мы включим этот параметр, узел сборки станет гибким и сможет совершать такие вот движения, которые мы определили уже в этом узле сборки. То же самое делаем и с остальными подсборками гидроцилиндров. Здесь ставим... Узел сборки гибким. Здесь делаем то же самое. И на последнем переопределенном гидроцилиндре с ошибкой тоже делаем гибкий узел сборки. И теперь одна маленькая хитрость, которая упростит дальнейшую работу. Сворачиваем все элементы. Выделяем те элементы, которые нам нужны. В данном случае это гидроцилиндры. И с помощью контекстного меню добавляем новую папку. Как-то именуем ее. Допустим вот так. И теперь, если нам необходимо поработать только с этими элементами, мы легко можем это сделать, щелкнув правой кнопкой и выбрав «Изолировать». И Solid нам изолирует эти выбранные элементы от всех остальных. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я доведу эту сборку до ума и покажу, как сделать так, чтобы все вот эти вот захваты у нас были рабочими. То есть, чтобы они двигались. Всем спасибо за просмотр, ждите нового видео, до новых встреч.